Приветствую, друзья! С вами доктор Борис Убайдов. Последние недели в Узбекистане. И скоро будем встречаться в Грузии. Сегодня я сделаю значит, сообщение вам, ролик о том, что значит, человек из-за своего невежества зарабатывает себе кучу болезней из-за недостатка знаний. Так вот, друзья, поговорю я сегодня о воде. Вот. Значит, вода, друзья, это то, что является на... по... значит, по... Значимости здоровья вода намного выше, чем пища. И как бы вы ни питались, что бы вы ни ели, если вы не поймете сущность того, что я сейчас скажу, то вы никогда не восстановите свое здоровье, а будете медленно себя убивать, разрушать и болеть вот этой болезнью. Сейчас мне хочется вам продемонстрировать то, что уже доказано японским ученым, который сделал открытие, что вода записывает все мысли, вода записывает чувства, вода записывает эмоции. И многие наивные люди, значит, что, вот заходишь к ним, они начинают делать чай. Прямо водопроводную воду берут, заваривают чай. Они думают, что значит, в воде, естественно, хлорин, хлорамин, фтор, страшный крысиный яд. Они думают, что они нейтрализовывают во время кипячения. Но, однако, это большое заблуждение, которое ведет к различным заболеваниям, включая рак. Почему? Потому что эти химические элементы при кипячении превращаются в бай Превращаются, значит... Да. В, значит, такие субстанции, которые уже сотни раз токсичнее, чем сама водопроводная вода. Значит, кипячение превращает одни химические элементы в другие, и получается очень токсическая вода, которая уничтожает человека. Медленно или быстро. Теперь смотрите, что получается. Вот вы заходите значит, в магазин, большой магазин, и покупаете там, разные виды разные виды значит, воды. Теперь, сколько больных людей, во-первых, неизвестно, как и, откуда эта вода. Ну, естественно, эта вода может фильтроваться. Но этот фильтр не будет уничтожать втор и другие яд. В Америке сейчас еще добавили мышьяд. Вот, ну, естественно, кому-то хочется, чтобы люди болели. Значит, когда вот в пластике... Что бы вы ни покупали, какая бы вода не была прекрасной, на четвертый день вода уже растворяет значит, вот эту пластику, которая превращается в раковые соединения диоксин. И хотите вы, не хотите. Придется признавать, что нельзя пить, значит, воду из-под пластики. Дальше, значит, в этом э, большом магазине сколько людей приходит, у каждого своя проблема, у каждого и болезни. И у детей, и у взрослых. И эти мысли также записываются водой. Вода, как на магнитофонную пленку, записывает все. И хорошие эмоции, чувства, и плохие. И вот представьте себе, они, эти эмоции, чувства, отрицательные, естественные эмоции записанные в воде, вы не можете пить. Вы должны или кипятить, или заморозить, потом разморозить. Это целый процесс. А потом намагничивать, и потом можно и помолиться, потом только пить. Но пить не эту воду, а именно дистиллированную значит опять по невежеству люди но ну, не понимают что сейчас чистой воды нет она наполнена разными бактериями органическими неорганическими вирусами паразитами и так далее хлорин хлорамин он как бы приостанавливает что-то ну, как бы убивает какие-то микроорганизмы но с Сама химия это тоже является источником болезни Дальше вот раз другие, значит, бутылочные там Чартак или Баржуми или другие минеральные, их можно пить, они намного лучше, они намного лучше, но не очень долго. Почему? Потому что вот эта печь – это раз воды щелочная, она или кислотная – два, и дальше вода, она значит содержит неорганический кальций. И там, где больше кальция, там больше болезней происходит. Значит, кальций соединяется с солью. И если у вас расстройство щитовидной железы, нарушение, и пара щитовидной железы, у вас не будет всасываться органический кальций. И что получается? Получается закупорка и тромбоз кровеносных сосудов. Значит, какую бы воду вы ни пили, пусть она будет минеральной, пусть она будет, но длительное время ее пить нельзя. Почему? Потому что там много э, неорганического кальция. А почему такие ученые, как доктор Вокер, э, значит, который прожил 120 лет, э, пил дистиллированную воду. Поль Брек, он тоже пил дистиллированную воду. Хильтон Хотема 50 книг написал. Это военный врач американский, пил дистиллированную воду, и он дожил где-то 103 года жил. Я уже 30 лет принимаю, 30 лет принимаю только дистиллированную воду. Естественно, э, значит, сосуды здорово очищаются дистиллированной водой, но потом надо замораживать дистиллированную воду, отмораживать, вот, можно добавить лимонный сок и пить. Можно делать чай из дистиллированной воды, можно делать суп, у нас в клиниках стоят дистилляторы. Таким образом, мой совет вам, друзья, не поскупитесь, не поскупитесь, купить дистиллятор вот, на всю вашу жизнь. Он недорогой, но не больше 200 долларов. Не больше. Естественно, дистиллятор должен быть как бы нержавейка, чтобы не было внутри пластика. Вот. Вот это в настоящее время везде пластик, и это все раковое. Надо убрать его. Еще раз, друзья, дистиллятор везде продается. Если вы хотите почистить сосуды, если вы хотите восстановить лимфатические сосуды, если вы хотите разжижать свою кровь, качество и количество, если вы хотите уменьшить работу на печени, на почки, на поджелудочной железу, лучший вариант – это дистиллированная вода. Значит, интересно... Итак, друзья, будем прощаться. Очень вам советую прочитать, выписать непонятное и спросить меня. Итак друзья до скорой встречи в первых числах февраля в Баржуми Грузия.